Барыня, барыня, сударня, барыня. Привет, друзья! За последние три дня вы мне очень много раз прислали одно видео. Вот это. Отвечаю сразу всем. Да, я его видел и более того, раз вам понравился этот вариант барыни. Давайте мы его сегодня и разберем. Но помните, даже если вы можете сыграть Барони на Балайке, это не значит, что можно садиться пьяным за руку. Поэтому лучше не пейте. Ну, поехали. Поехали. Первая тональность до мажор или фа мажор, если считать по последнему аккорду. Мы фа приходим, да? Во втором случае у нас кля мажору приходим. Мелодия до соль до силя себимоль си, до до соль соль до силя. Значит, до мажор. Соль мы прижимаем большим пальцем, при этом первую струну мы прикрываем. Можно снизу, можно всеми пальцами, как вам удобнее. Да? Вот здесь вот нужно отдельно потренироваться. То есть ладонь переводите из одного режима в другой. Вот здесь нужно отдельно потренироваться, конечно же. Да? Сразу не получится. Вот. Новичков не получается, как правило, как показала практика. ля фа до си ля вторая вариация просто до си си бемоль ля до си си бемоль ля и опять возвращаемся к этой же вариации То есть, ну как бы две я бы даже не сказал, что это две разных вариации. Это такая разновидность одной вариации. По ударам. Научитесь играть на И. Четыре удара. Третий с акцентом. Легкое бряцание, потому что в быстром темпе придется играть быстро. Кстати, то же самое и дальше. Я там больше сделал акцентов, разных остановок, да, рисунок немножко поменял. Ну сейчас разберемся. Мы переходим к следующей тональности. Медленно сыграем. Тот же самый принцип в брианците. На вторую на и, да? Раз и два и акценты делаете на третий удар в каждой четверке ударов. Раз два три четыре, раз два три четыре. Потренируйтесь отдельно. Раз. Первая вариация мелодия такая же, как и в до мажоре. Ми си, ну, только для этой тональности. Ми си ми ре до диез. ми ми си си ми, ре до. Фольдес, Фольдес соль диез, с открытой струной ми, ля, и то же самое. Собственно, для левой руки ничего сложного нет, кроме того, что мизинцем здесь зажимать придется. Ну, можете зажимать, конечно, третьим пальцем. Да, кому-то еще пока неудобно зажимать мизинцем. Так что можете использовать три пальца, а не четыре. Да? Вторая вариация. Это барыня, сударыня, барыня, сударыня. Для большого пальца будет очень полезительно. Соль диез, ми. Тут си зажимаете. Соль, ми, ми, фа, ес, соль диез, ми, ля, открытые. Соль, ми, ми, фа, соль, ми, ля. И повторяйте. соль, ми. Обратите внимание, на каждую ноту у нас по два удара. А, кстати, да. Здесь можно добавить. Ля, до, си, ля. Каждая нота удара. Ля, до, ди, си, ля, и. Ну и так, и так можно. Можно с с ляду можно без ляду усилия. Потом возвращаемся опять к первой вариации в этой аналости. И я в конце сделал такой прием. Классно ведь! Ми-мажор, соль 7 семи А, и в конце. Глиссанда. Как видите, первым и четвертым можно первым третьим. Да, они покрепче будут. Допустим. Эм, удар вниз. Потом три удара по полу прижатым струнам. Да? Потом опять удар. Опять три удара. И переходим на другой аккорд для Мажор для Доди Смиля, два удара опять, можно четыре. В общем, медленно сыграл, специально слушайте. Пам-та-та-там, пам-та-та-там, та та, -там, пам, та, -та, -пам, пам, та, -та -пам. Когда переходите от ля, ведите пальцы по полуприжатым струнам, чтобы не было звука, да, но при этом переводите руку обратно на первый, первый аккорд ми. Видите, как раз... Так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь на канал. Если нужны ноты, балалайки, подставочки, сборники, если хотите позаниматься со мной лично по видеосвязи, то пишите на почту или в личку. Скоро сделаю обзор нового звукоснимателя. И, конечно же, проведем стрим или прямой эфир. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.